Длинная, плоская и при этом широкая паста в Италии зовется фетучини, благодаря своим вкусовым качествам она становится прекрасным гарниром как к мясу, рыбе и креветкам, так и к овощам. Фетучини лучше всего подавать к столу, посыпанной сверху зеленью и твердым сыром, такой вариант рецепта довольно прост и всегда выручит в необходимости сытного ужина и отсутствии времени. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подписывайтесь и ставьте лайки. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Паста фетучини, 250 грамм. Сливочное масло, 50 грамм. Сливки, 200 грамм. ветчина 100 грамм. Шампиньоны, 100 грамм. Мюка пшеничная, 1,5 столовые ложки. Растительное масло, 2 чайных ложки. Соль, по вкусу. Зелень, по вкусу. Твердый сыр, по вкусу лучше всего пармезан. Количество порций 2. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Заходите на канал снова, котятки.